Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем строительный объект Таунхаусы в Новой Адыгее. По цене 2,5 миллиона за Таунхаус. А Таунхаус располагается на улице Западной. Рядом тут буквально полтора километра до города Краснодар. Рядом Мега Адыгея, рядом столп Детский садик в 500 метрах. Даже вру, в двухстах метрах от дома находится школа, садик чуть-чуть подальше. Пойдемте посмотрим саму квартиру. Газ вот они только недавно подвели, трубы провели, счетчики подключили, свет подвели, вода скважина, вода центральная у них здесь, а септики будут на дома выводить канализацию. Септика, вон они, трубы конечно выходят будет копать цепь пойдете посмотрим саму квартиру так квадратных метров 100 квадратных метров еще дополнительно здесь будет э, стяжка сразу мы попадаем с вами в кухню гостиную прихожая газ уже в дом заведен разводка под двухконтурный котел под отопление по дому уже проведена под Теплый пол можно заказать дополнительно сейчас, чтобы потом они сверху закроют это все стяжкой. Проходим здесь у нас санузел порядка 4 квадратных метров. Стены выполнены из газоблока газобетонного. Нижнее помещение здесь порядка 20 квадратных метров. Общая площадь первого этажа порядка 50 квадратных метров, 55 даже. Пойдемте посмотрим на второй этаж. Лентница винтовая, выполненная из бетона. Прямо попадаем в санузел. Вот здесь будет он вытянутый. Здесь он небольшой, правда, вряд ли ванна поместится. Сюда спальня, Выходит выход на балкон. Без спальни. Небольшой балкончик. Вот такой. Соседи довольно далеко. Мешаться не будут. Балкон на всю комнату. Комната порядка 17 квадратных метров. 16,5. И вторая комната у нас будет здесь уже побольше. Здесь 23 квадратных метра. Единственный минус, здесь рядом будет трехэтажный дом. Ну, в некоторых таунхаусах вид не закрывается. Город, вон он, рукой подать, недалеко его видно в окно. Здесь рядом совсем все. Такой таунхаус, еще раз напомню, стоит 2,5 миллиона. Со светом, с газом, с водой. Стяжку, еще раз говорю, здесь сделают.